Приветствую вас друзья на канале индекс Rate. анализ рынка на сегодня 28 ноября 2022 года. Рынок ушел из зоны экстремального страха, сейчас индикатор страха и жадности показывает просто страх на отметке 28. За последние сутки было ликвидировано почти 35 тысяч трейдеров на общую сумму 82,5 миллиона долларов и потери несут преимущественно лонговые позиции. Есть некоторая разнонаправленность по данным биржи Bitfinex и Deribit. Давайте также посмотрим на соотношение коротких и длинных позиций. Традиционно за 24 часа у нас сейчас доминируют. Однозначно шортовые позиции 51,49% доминации. Индекс сезона показывает нам отметочку 37. Вышли из зоны 40. И давайте сразу же посмотрим на график доминации. За последние сутки у нас произошли некоторые изменения. Есть попытка выйти в рост, мы отрисовали свечу Dodge на дневном таймфрейме, уперлись в поддержку локального FIBA на отметке 39 и сейчас пытаемся потолкаться выше. Если удастся развернуться, мы видим, что гребень волны заворачивается на индикаторе market Cypher B, то мы будем штурмовать ближайшее сопротивление локального FIBA на отметке 40,39%. Если прорвемся через локальное FIBA, следующим сопротивлением у нас выступает 50-дневная экспоненциальная средняя скользящая оранжевый Moving, видите его на Графики. У нас примерно сейчас на динамичном сопротивлении отметки 40,67%. И дальше у нас 100 экспоненциальная среднескользящая голубой мувинг на отметке 41 с небольшим процентом. В целом, если мы посмотрим на доминацию, то у нас есть намек на то, что мы будем прирастать. Отрисовали якорную волну, большую, средний триггер и сейчас пытаемся нарисовать малый триггер. Если это произойдет, будем двигаться вверх. Если же нет, уйдем небольшой волной, то ситуация изменится И мы продолжим понижающуюся динамику по доминации до того момента, пока биткоин не развернется, по крайней мере, в зону какого-то периода накопления при возврате рынка к бычьей динамике, доминация по биткоину тоже должна прирастать. Это происходит не всегда, бывают разные ситуации, но мне кажется, что в этот медвежий цикл доминация уже достаточно серьезно просела. И в целом мы должны будем в любом случае вернуться к активному доминированию главной криптовалюты. Индекс доллара США у нас сейчас штурмует поддержку 200 экспоненциальной средней скользящей на дневном таймфрейме, красный мувин. Все это примерно на отметке где-то 105.7. И если мы провалим эту отметочку, то мы видим, что локальный индикатор уровня Fibonacci показывает нам следующую. Зону это примерно 104.3, но перед этим нам надо будет пройти через пунктирную трендовую паутину на отметке 105.2. Я предполагал, что мы дойдем до 112 зоны, а дальше скорее всего будем штурмовать уровень 117 и при успешном развитии и продолжающейся такой активной снижающейся динамики инвесторы будут конечно перекладываться в доллар и мы теоретически могли бы потрогать отметку 128 в одном из стримов я об этом говорил но сейчас у меня немножко другая картина перед глазами которая резко достаточно поменялась это рынок и мы еще раз напоминаю можем лишь предвидеть небольшие вероятности 112 мы потрогали как предполагалось но дальше не ушли и сейчас у нас активное начало развития красного денежного потока на дневном таймфрейме Нам показывает это индикатор Market Cypher И если Money Flow уйдет в красную зону, то вероятность просадки по индексу доллара у нас достаточно большая Как я уже сказал, при прорыве этого локального FIBA мы увидим с вами 101.5 и дальше у нас уровень 100 но пока что предпосылок таких нет, мы можем продолжать консолидироваться на 200 экспоненциальной среднескользящей, но ее прорыв однозначно отправит нас в более глубокую понижающуюся тенденцию. В любом случае, на мой взгляд, этот индексный показатель обратно коррелирует с фондовым рынком, и это очень хороший знак, если мы будем уходить вниз, то фондовый рынок предпочтительно у нас должен будет восстанавливаться. Ну и давайте сразу же посмотрим как раз таки на него. И если говорить о последних днях, то в пятницу у нас продолжилась восходящая динамика по S&P 500, мы отрисовали следующую свечку Heiko Nash, после чего сейчас стали немного корректироваться, в принципе особых каких-то на сегодняшний день информационных поводов для того чтобы снижаться у нас нет рынок находится в ожидании мы видим с вами ближайшие наверное самые важные события которые должны будут происходить это конечно же данные по инфляции индекс потребительских цен у нас будет информация 13 декабря и 14 у нас будет заседание федеральной резервной системы и решение по ключевой ставке. Ну а после этого конечно же пресс конференция главы федеральной резервной системы главы регулятора джерома пауэлла ну и естественно сейчас большинство в связи с последними рыночными событиями аналитиков предполагают, что 75% вероятности ставка будет повышена лишь на 50 базисных пунктов, и рынок в любом случае это будет отыгрывать. Но также стоит учитывать, что из совсем уж ближайших событий у нас будут данные ВВП за третий квартал, которые выйдут у нас в среду 30 ноября. Ну Но и также стоит обращать внимание в любом случае на заявки по безработице, так или иначе, это тоже имеет значение для рынка. И у нас выйдет еще информация по уровню безработицы. Это будет в пятницу 2 декабря. Ну и возвращаясь к графику, я бы хотел обратить ваше внимание, что мы совершаем попытку выхода в зеленый денежный поток на MarketSypher. Это видно. И если эта робкая попытка перерастет во что-то большее, как вот здесь, то мы с вами увидим очень хороший отскок вверх. Но и ближайшим сопротивлением. Самым важным у нас сейчас выступает, как вы видите, 200 Экспоненциальная скользящая, красный мувинг, это все на отметке примерно в зоне 4000 пунктов. Если мы прорываемся через эту отметку, то следующий уровень у нас 1100. Мы видим здесь индикатор нам подсвечивает уровни Fibonacci как раз на этой отметке 4070-4100. Примерно вот в эту зону у нас отправится этот индексный показатель. Если закрепимся здесь, есть все шансы дальше прорываться через Уровень глобального FIBA 4200. Если же прорыв не состоится или мы не сможем удержаться выше 200 экспоненциальной средней скользящей, то мы уйдем с большей долей вероятности на ближайший ретест сейчас по уровню FIBA 3950 где-то в этой зоне. Ну и далее можем скорее всего отправиться в зону 3900. Это будет следующая поддержка 50 экспоненциальный средний скользящий, рыжий moving динамичная поддержка, здесь 3870 и здесь в зоне 3900 находится и 100 экспоненциальная средний скользящая, мы видим ее на графике, это голубая кривая. Также хотел обратить ваше внимание на очень интересный индикатор, периодически он бывает предметом рассмотрения в наших обзорах, это индикатор Puel, также индикатор этого известного аналитика CVDD мы с вами рассматриваем периодически в модели, ценовой модели биткоина, и этот индикатор считают индикатором майнеров. Более подробно вы можете почитать о нем на платформе Look into Bitcoin, все ссылочки есть в описании к этому видео. Сейчас на канале будет публиковаться интересная статистика в отношении майнеров, и в целом, как сейчас выглядит майнинговая промышленность и какие риски сейчас несет то накопление и также Та ситуация с точки зрения экономики майнеров, которая сейчас происходит на рынке Ну и обратите внимание на этот индикатор, он очень четко во все периоды показывал дно, а также пики рынка Сейчас мы конечно же формируем дно, но это не означает, что капитуляция майнеров не может быть повторной Она уже у нас с вами была в июле После этого мы находились все время в боковом движении И мы можем повторить эту капитуляцию и потрогать нижнюю зеленую границу зоны покупок по этому индикатору И возвращаясь сразу же с этого индикатора на график, на график Bitcoin коина мы с вами можем еще раз подтвердить ту самую оценку которую давали в последнем обзоре исходя из того куда может теоретически направиться цена конечно же мы находимся и с технической и с фундаментальной точки зрения достаточно перепроданными но в любом случае рынок продолжает формировать медвежью динамику и она еще не завершена также хочу обратить ваше внимание что мы сейчас находимся на поддержке локального фиба на отметке 15 900, и если мы его проваливаем я имею ввиду эту поддержку этот уровень то мы с вами оказываемся в зоне 14500, 14600 и с квизом до да, 900 Также хотел бы обратить внимание, что этот индикатор очень четко показывает куда сейчас скорее всего может направиться лой именно в зону 14 500 это ближайшая отметка если удерживаемся сейчас в этом периоде накопления то вероятность того что мы будем тестировать зону 16 800, достаточно большая здесь же уровень фиба на отметке 17 200. и здесь же у нас пунктирная трендовая паутина далее на 17 400 вот такая вот зона сопротивления и дальше мы увидим с вами 50 экспоненциальную среднюю скользящую и здесь она подсвечивается уровнем фибоначчи все это на отметке 18 тысяч долларов за один bitcoin сейчас конечно в первую очередь нужно наблюдать за макроэкономическими показателями но так или иначе большинство инвесторов на криптовалютном рынке знают что биткоин в какой-то локальный момент может начать раскорреляцию с главными бенчмарками ну в первую очередь конечно же с s&p 500 ну и высокотехнологичным сектором nasdaq где корреляция присутствует в наибольшей степени и раскорреляция может направить криптовалютный рынок в свою какую-то динамику на какой-то определенный период времени и тем самым мы можем даже при развороте s&p 500 еще какое-то время продолжать формировать нисходящую динамику и ожидать той самой капитуляции, которую все ждут. Но так или иначе, если смотреть на 6 часах, то сегодня был неплохой трейд, локальный быстрый шорт. можете сейчас посмотреть на него, очень быстро отработался, небольшой профит, при этом большим объемом, с достаточно умеренным плечом. Трейд состоялся, профит получен, в целом рынок для трейдера выглядит именно таким образом. По крайней мере в моих торговых различных инструментах я использую в большей степени такую короткую динамику для того, чтобы забрать максимальный профит и не отдавать его рынку я всегда об этом говорю всегда нужно защищать свою прибыль потому что любая прибыль может превратиться в убыток в любую секунду на рынке если вы поймали динамику забирайте профит уходите с рынка и ищите следующий сетап не финансовый совет конечно же дисклеймер но я торгую именно таким образом если мы посмотрим на 6 часовой таймфрейм я видел что мы немножко остываем именно поэтому нашла фиксация идет разворот волны моментума снизу вверх поэтому у нас есть вполне вероятный сценарий отскока также видим, что на 6 часах мы консолидируемся на 6150 примерно уровня FIBA. И точка пивот чуть ниже находится где-то на отметке примерно 1650. Она подсвечивается на шкале. И отсюда мы могли бы оттолкнуться. Поэтому я фиксирую прибыль и ожидаю следующего импульса, когда волна вновь будет в верхних значениях для того, чтобы я мог на понижающейся динамике взять еще одно движение. Ну и как мы знаем, я в большей степени стараюсь сейчас искать, конечно, шортовые позиции. Отскоки тоже можно торговать, это контртрендовые стратегии, но в любом случае на медвежьей стороне лучше всегда находиться в шортах. Это теория доу, вы все ее знаете и лучше ее придерживаться. На этом, наверное, все. Всем спасибо, кто смотрел это видео до конца. Ставьте лайки, поддержите канал комментариями. Не забывайте подписываться на телеграм-канал, телеграм-чат. Все ссылки есть в описании к этому видео и в первом закрепленном комментарии. Ну а с вами был Гоша, всем хорошей недели. И до новых встреч.